номерок из э, Аракала есть, э, у обычных рекламщиков, которые занимаются рекламой, монтажом, производством Заказывается номер по ГОСТу э, ГОСТ я картинку под видео прикреплю Клеим сюда Помыли поверхность, высохла, Обезжирили водкой тонким слоем Нет, не тонким жирным слоем, а обезжирили и сейчас будем клеить. Смотрим. Примерились, выровняли. И сейчас начинаем раскатывать. Вот таким вот плавненьким движением наносим нашу пленочку. То есть сверху это монтажная штука, которую потом отрываем, и номер остается. таким образом но ну, я думаю будет все отлично наш номер готов остался порвать монтажку и постоять ему на солнце аккуратненько сейчас разглаживаем снимаем монтажку проходим еще раз вот так, ракелем, вот этим шпатером, резином. И должен у нас держаться крепко. Теперь мы флаг государства клеим, что мы русские, вот сюда. Вторая часа времени, внесли два номера на обувь борта, сейчас на солнышке маленько постоит и приклеится нормально